Семки есть, дама? Алиса, все, хуй. Стрелка через три года. Стрелка, да? Да. Стрелка. Выходи, дебил. У меня тоже есть комма. Всю сеть не умею. А, а, а, а, а, а, а. Боль! В этом видео участвовал Вайдикс. Подписывайтесь на него, хотя у него нету видео. Похер.